Привет. Привет. Ты из Федерации? С Москвы. Понятно. Что там сегодня? Возмездие у вас, да? Какое возмездие? Акт возмездия? Какое акт возмездия? Ну, за, за это самое, за Макеевку. Бомбят, что ли, у вас? Ну да, сегодня прилетела там Харьковская область, поселок Шевченково. Рынок, э, ну, базар. Прилетело две ракеты, расхуячили весь базар, погибла куча народа. Сказали, что это, это возмездие за Чмобиков а, за, за, за Макеевским. По знать, рынку. Не могу, не знаю. Ну, вот я смотрю, сейчас, сейчас борется вот за жизнь 10-летней девочки, тяжело, в тяжелейшем, там семь человек погибло, около там 50 ранено, и много детей было как раз это самое ну, утро, утро 9 часов утра. И что вы этим хотите мне сказать? Ну, возмездие произошло, это хоро... нормально у вас или нет? Ну, я вам сочувствую, если что. Если так. Ну, может, Ну, ваш... может, может, ваши... ну тебе вот, вот, 60 минут, сейчас у меня это, это самое, здесь по телевизору есть 60 минут, там это самое. Вот mm -hmm. все только про это и говорят, что возмездие нормальное, прилетело по рынку, все нормально, убило там хохлов до хренища. Вот это возмездие вы за. вы живы еще. Сидите дома. Можете, видите, живы. Ну, я вот. в Чернигове. А, Чернигове, ну блин. Мы, мы освободили. У нас в Чернигове был три месяца под оккупацией. А, вы где были, Ну, время? вокруг Чернигова. Чернигов сами зашли, но вокруг Чернигов все это разбомлено, разбито, расстрощено все. А -а -а. Вы когда что делали в то время, когда бомбили? В, в, то, в то время я в терробороне был. Да. А сейчас где? В а? А сейчас где? А сейчас дома сижу. А, а что сидишь дома, не идешь дальше воевать? Но ну, у нас воюют сейчас пацаны. Почему это они воюют? У нас у нас в Чернигово вот ушло сколько тысяч человек почти под Бахмут. И сколько живых еще осталось? Вы знаете, что у нас у нас сейчас граница с Беларусью, граница с Белоруссию держится на соплях, можно сказать, так? Потому что там уже э, перекидает Россия, Россия перекидает туда сколько войск, что я думаю, что через месяц будем тоже во опять воевать здесь на, на этом направлении. Опять вас, наверное, будут, да, колбить. Ну, на Киеве, если будет на Киеве, через Чернигов. Ну, ну, С Беларуси. Ну, не хотите в Россию состав в России войти? Нет, это Россия, это Россия войдет в состав Украины. Вы так. Утешайте себя, да? Мы не утешаем, мы знаем, потому что весь мир за нас, все это, все за нас. Кто за вас, скажите? Все за нас. Вот смотрите, вот если взять... Так вам, ребята, вот смотрите, а смотрите, смотрите, если вас весь мир собрать, кулак, вот такой кулак будет. Одну да. Россию собрать, одного кулака О, не хватает. России нет, у вас уже, уже вооружения скоро не будет, уже берете в этих самых... У Северной Кореи и в Ирана берете вооружение. Кто Что у вас есть? Кто вам сказал? Скажи Почему вам Иран дает оружие? У своего нет оружия? Сколько лет? 55. 55. Вот вы до 55 лет дожили, да, а мозгов не имеете до сих пор. Почему? Имеем мозги, хорошие мозги имеем. Почему Россия... Почему Россия сейчас э, не летает над Украиной? Скажи мне. Почему не летает? Не летает, не летает. Ну, я как президентом буду, скажу вам. Хорошо? Вообще не летают ваши несушки а. вот эти какие там это самые ну, васушки есть. Ничего не летает. Вы э, чат рулет. Потому что потому что потому Подожди... что у нас Подождите. вот эти ваши герани сбивает сто процентов. ваши сто процентов? Писать, писать умеете в рулетки? Умеем. Вот. Отправьте координаты свои. Мы посмотрим. Вы знаете, прилетите, что у нас, уже, у нас уже свет, свет есть. Раньше, до Нового года три часа только был, а 6 не было. А сейчас только два часа на день отключает. На день 2 часа отключает. Вы кому рассказываете? Вот. Позавчера только вот так общались, да? У вот, Снаряд... меня свет есть, вот, телевизор все работает, ой, видишь? Ой, радостный, радостный. Как только есть. повезло, ну подожди еще чуть. Всему свое время. Так два часа, только два часа отключается свет в сутки. Вот видите, два часа в сутки отключается. А вы бомбите нас уже сколько дней ракетами своими? Сколько дней бомбите уже? Наши еще не начали бомбить. Вам так просто У вас ракет нет, нечем бомбить уже, понимаете или нет? Ну вот этих, которые 3 тысячи километров летают, которым да, нет, нет аналогов в мире. Ну, понятно, понятно, понятно. Ну, дай Бог, время покажет. Ну, вы же хотели вот. потушить Украину, Смотритесь, чтобы не было вообще света. Смотрите, если так произойдет, если Украина в состав России войдет, вы что будете делать, ваше мнение? Э, мы сразу Путина повесим на, на Красной площади. Вы же, сразу тот же вы, день. вы же двуличный, вы будете по-другому кричать, вы свой... Не, мы сразу повесим там вот Путина, Господи... Шойгу повесим, сразу всех эти повесим. Мы даже не будем судить их, понимаете или нет? Судить их не будем. Вы... А, будет отдыхать просто. Вы батраки жизни. Батраки, да? Вас Да, мы батраки, мы умеем трудиться. Мы пахаем, пахаем, еще раз пахаем. Конечно, конечно. Конечно, мы не можем сидеть. Вы мы пахаете. работаем, работаем, вы работаем. Пахаете, мы а потратим. Мы, а мы отдыхаем, Россия. Не вы работаете. Я знаю, что вы отдыхаете. Потому что у вас нет у них вина. Потому что вы все время отдыхаете. <связано> а вот что? в твоей Москве, вот <связано> в твоей Москве что-то есть, а рядышком <связано> у меня в сестре Волах, где ничего нету. Понятно. Сестра как а -а -а. относится. Так, так же, как и ты, сучка. Дурноватая. Нахуй посылал, да? Хахла, да? Получается, так получается. В общем, мозги прошиты там, прошиты мозги, блять. Мозги не прошиты. С бендеровцами. с биндеровцами борется, с бендеровцами. Она умная. Вот вы, вы, вы заднеприводной, вы верите в чудо, что вы хотите в Америку, в Америку хотите. Вас никто, вы батраками там будете, бомжами, будете. Да мы батраками всегда были, понимаешь ли, мы трудились, трудились, а, да. еще будем трудиться, понимаете ну, ли, ну, ли не? Будьте, вы бот... никто, и вас бот... водника, вы рабы. Мы бот... батраки, а вы рабы, обычные рабы. В чем раб, вот скажите мне. Как... Во всем рабство, вот, смотрите, во всем. Я суткими сижу за ноутбуком, за компьютером, да? Ты в Москве живешь, ты живешь да, в Москве. Да. А моя сеструха Волох, где, блядь. Прозебает, блядь. Ну, блин. Хуй, хуй, хуй с хреном доедает. Не скажите, не скажите. Его... Не вы, скажу. Вы а скажите, что же она такая бедненькая, там звонит мне, это сам, ни хрена нету, блядь. Ск... Говорит, да, свинью отправьте сюда, да, зарежьте свинью. Поедь брать. в Вологду здесь. Знаешь, где это Вологда? Знаешь, где Вологда? Вологда, да. да вот где, да, где да. Вологду, посмотри, там мне племяшки живут, блядь. Две, блядь, племяшки, блядь. Но, ну, думаю, они хорошие люди. Хорошие ты. люди, да. Племяшки нормальные, ты. а сестра как, ебанутая. Как ты. Сестра тоже хорошая у тебя. Только ты долбоем. Да я не долбоем. Я, я, я э, воюю за свою страну. На своей земле, блядь. Никуда как, не иду, как ни как в вашу Ашурашку. Скажи, как, ни в Германии, как, и в Польшу. как, как ты воюешь? Ты че? Обычно ты... воюю. Ты пистолет как держать? Как тебе воюю? Знаешь, автомат, как держать, умеешь даже? Знаю, я пограничник. А, сколько патронов в патронике автомата? Я пограничник, так что давай. Сколько патронов, патроники автомата? Давай, иди, иди, иди. <с <с